Я запомнил каждого в лицо, Я запомнил всех по именам, Тех, кто на девятое с отцом За победу пили стоя и до дна. В этот праздник были все пьяны, Не увидев, это не поймешь. Пелись песни о величии страны, Той, что мы проспали, не за грош. Еще молоды все были и сильны, И, казалось, будут на века». В самом сердце победителя войны Пели даже тромбы из ЦК. Кто же вас, так взятых на излом, Научил не плакать от потери? Не рыдали вы за праздничным столом? Почему же плачу я теперь? Прощаемся с вами, взмахнувши крылами вам глягоньками, огоньками родные края Отцовское знамя и вечное пламя И вечная память, и крик журавля Отцовское знамя и вечное пламя И вечная память, и крик журавля